Здравия, друзья! С вами на связи Денис Залевский. И сейчас решил записать видео. Тут Человек ВКонтакте мне задает вопросы. И одновременно отвечу на вопросы человека. И запишем все это на видео. Получится у нас такая вот информативная инструкция. Так, запись у нас пошла. Человеку наговорю голосом также сейчас так здравия александр и э, все наши зрители э, сейчас записываю на видео э, устные ответы на твои вопросы вот пишет мне александр такие вопросы появились какой смысл раздавать акции или даже продавать? То есть это по мегаватт-контрактам. Так все раздадите, распродаетесь, чем сами останетесь. Скажу, я уже озвучивал это, то есть для себя каждый покупает, оставляет какое-то количество для себя. То есть я таким же образом купил для себя количество акций определенное. Все акции, которые мы продаем и раздаем по значит условия акций по да, подарочным эти мегаватт контракты выделяются с компанией то есть мы являемся всего лишь представителями компании то есть для чего было выложено список представителей на сайте вот сейчас зайдем на сайт source energy как раз вот здесь вот вкладочка компании контакты нажимаете и попадаете вот сюда то есть список представителей компании для чего был сделан? Чтобы снизить нагрузку на сайт. Потому что ребята занимаются сборкой э, бестопливных генераторов. То есть задача у них стоит до конца апреля. Две э, установки, что были уже готовы. Э, вот они, в общем, чтобы не отрываться им от производственных дел, э, выложили данный список представителей на сайте, чтобы распределить нагрузку снизить нагрузку то есть мы всего лишь являемся как бы проводниками от компании поэтому надеюсь тут ответил на этот вопрос вот ты говоришь что желательно чтобы у россиян было хоть понемногу мегаватт контрактов а что толку бабульки от одного мегаватт контракта ну продаст она его потом за 5000 и что то есть объясняю один мегаватт контракт можно будет обменять на электроэнергию можно будет передать по наследству то есть мегаватт контракты являются ну, скажем так валютой да токеном который обеспечен безоплатным электричеством то есть это ликвидный актив и ликвидность этого актива все время повышается а как бы я не вижу вообще никаких препятствий чтобы получить по акции 16 мегаватт контрактов себе в личное пользование то есть по акции это у нас получается может каждый человек получить 1 мегаватт в одни руки кто еще не покупал не получал новичок 5 мегаватт контрактов я дарю за отзыв который человек оставляет либо на аудио либо на видео записывает либо мы созваниваемся записываем отзыв человека и 10 мегаватт контрактов я дарю тем кто поделился на своей странице постом об этой акции сейчас попозже покажу у меня на странице она расположена сейчас просто если уйду на страницу запись прервется скорее всего ну хотя можем ее пока остановить вот этот кусочек отправим и для наших зрителей покажем вот у меня на странице закреплена акция. Куда-куда. Много-много. Не торопимся. Вот. Дарю 1 мегаватт в одни руки. Так, это не то. В самом верху вот закреплен у меня пост. Соответственно, заходим на мою страницу, нажимаем «Нравится» и «Поделиться» делимся э, к себе на страницу и закрепляем данный пост у себя на странице на месяц, чтобы закрепить, вот тут такие три точечки находятся, на них нажимаем и э, будет закрепить, то есть у меня закреплена, поэтому у меня показывает открепить, то есть нажимаем закрепить и через месяц э, я дарю вам еще 10 мегаватт контрактов, то есть 16 мегаватт контрактов это будет э, около 50 тысяч рублей составлять. Так, поставим обратно. 16 мегаватт контрактов будут составлять э, пи, около 50 тысяч рублей сумму. То есть, если вы живете в двухкомнатной квартире, э, у вас э, постоянно включены все приборы, то в среднем вы э, тратите около 1 мегаватта э, в 4 месяца. Соответственно, 16 мегаватт вы э, можете использовать на получение безоплатного электричества в течение пяти с половиной лет от компании то есть вполне даже приемлемо и соответственно докупить мегаватт контракты можно пока они стоят еще начальная стоимость у них тут 10 рублей до конца марта то есть можно на небольшую сумму да там на тысячу рублей я думаю в каждой семье найдется 1000 рублей, приобрести 100 мегаватт контрактов этой суммы вам точно хватит на приобретение генератора так поехали дальше а у кого то пусть 10 мегаватт контрактов ну полтинник он срубит или купит себе генератор на квартиру или дом а я пока не видел твоих рассказов о том как работает этот генератор на моем канале youtube достаточно видеороликов на сайте также выложены видеоролики. Можем так, сейчас у нас тут опубликовалось видео. Вот тогда сейчас сразу. Вот как раз отзыв человек оставлял. Отзыв о получении подарка. 6 мегаватт. Так, нажимаем добавить в плейлист и опубликовываем. А сейчас покажу свой канал. И покажу, где это можно посмотреть. Так, мой канал. Таким образом, провед Залевский можете набрать в поиске в Ютубе и найдете мой канал. Попадая на канал, можете нажать плейлисты, вкладочку и выбрать мегаватт-контракт. Видим там сейчас 34 видео, они постоянно пополняются. И видим тут инструкции различные, обращения от разработчика к правительству разных стран, областей, районов. Что такое тут у меня? Вот. И также здесь находится видео. Генератор без оплатной энергии. Технические вопросы. То есть вот Александр Кугушев здесь рассказывает, это сам разработчик, каким образом работает данный генератор. Как это работает, то есть вот показано тоже, как это работает. Есть э, видео э, действующей установки, где все объяснено и на схеме. Ну, в общем, э, на, в этом плейлисте можете все найти, можете также все найти на сайте, э, нажав «Видео». тут вот рассказывается в обращениях правительству Белоруссии, вот главе Чеченской республики, главе Министерства обороны, Совет ЕОС, ФСБ. То есть это вот везде обращение Александра Сергеевича Когушова, где он также рассказывает принципы работы. Можете на ютубе, то есть либо с сайта, когда смотрите видео, нажимаете на YouTube, вкладочку ютуб чтобы у вас э, открылось данное видео на ютубе. Сейчас оно у нас откроется. Посмотрим, на чем канале это видео у нас расположено. Да, вот видим, это канал разработчика КВ Инфиниту. Вот, можете подписаться на этот канал. На нем вот, можем прям нажать на него. Так, как у нас перейти? вот Здесь мы видим видеоролики Александра Кугушова, то есть самого разработчика данных генераторов. Тут вы можете все-все-все посмотреть. Таким образом, как работает, что как устроено и так далее. Все подробненько объясняет. Так что никаких секретов тут нет. Так, возвращаемся к вопросам. Ну, Работает все просто, то есть двигатель, электродвигатель на экспериментальной установке. Вот можем нажать. Электродвигатель потреблением... Это здесь, да? Вот. электродвигатель потребляет 40 ватт, вращает генератор, который выдает 10 киловатт. А через электронику запитан опять же двигатель и остальное у нас идет на, значит, на выход, на потребителя. Так, секунду. Возвращаемся к вопросам, поехали дальше. Например, купил я генератор на 3 кВт, но мне не всегда нужна такая мощность. Включил ПК на 100 Вт, а куда остальную мощность девать? Потом выключил все потребители, значит и генератор можно отключить. Да, соответственно, то есть можно отключить, можно когда нужно включить. Можно, в принципе, не отключать, то есть он работает достаточно бесшумно, никакого, никакого дискомфорта не, не создает, то есть работает, чтобы у вас всегда то есть, было запитано там ваше помещение либо производство и так далее, ну не вижу никаких проблем. То есть можно подключить соседей, то есть взять, например, то есть также люди обращаются, да, вот живете вы в многоквартирном доме, взяли, приобрели установку мощности, которой хватит на обслуживание, на обслуживание всего вашего дома. Прошлись по квартирам, поговорили с жильцами, например, если люди платят по 3 рубля за киловатт, вы можете подключить весь дом от своей установки, где-то ее там поставить, да, например, не знаю, там в подвале какое-то помещение оборудовать, либо на чердаке, либо еще как-то. Либо в подсобном комнате помещении рядом. И брать там, например, там пару рублей за киловатт с каждой квартиры. Либо жильцы, жильцами дома можете прям просто скинуться, приобрести например, нужное количество киловатт, мегаватт контрактов для приобретения такого генератора на весь дом, поставить его на весь дом, то есть, ну различные варианты возможны. Рассказал бы о своем видении, как распределяться генераторы по стране нашей, каким образом они будут распределяться, то есть, такие двигатели можно будет приобрести только за мегаватт контракты, начиная с 1 сентября. Значит, порядок очередности соблюдается такой же, как при покупке мегаватт-контрактов. То есть, например, если я первый приобрел мегаватт-контракты, значит, я первый в очереди. Второй приобрели, вот, например, Александр да, приобрел вторым, значит, Александр второй в очереди. Владимир третьим, там Сергей четвертым и так далее. Очередность вся отображена в системе блокчейн. То есть отражается на системе блокчейн, поэтому ее невозможно не подделать, не спрятать от кого-то и так далее. Все открыто и прозрачно. Такой еще вопрос. Говоришь, что 380 миллионов контрактов всего выпущено. И что генераторы будут продаваться только за мегаватт-контракты. А в мире поездов, автомобилей, электростанций, тьма тьмущая. Таким же образом они смогут купить себе генераторы. Все очень просто. Все также объяснено на сайте. Можно послушать видеоролики Кушова Александра. Он об этом всем говорит. Таким образом, то есть будет распределено. А генераторы будут продаваться по краям, значит, по областям. То есть ведутся переговоры там с губернаторами, да, с президентами стран. И, например, вот. Нужно, например, на город Киров, на Кировскую область обеспечить такими генераторами. Заключается договор с муниципалитетом Кировской области. И то есть они оплачивают необходимую сумму, им выделяются такие генераторы. Но в первую очередь генераторы будут получать люди, которые покупали мегаватт-контракты. Вот таким образом. И ничто уже не мешает, как бы, в принципе, да, распределить данные мощности. То есть подключить там поезда, подключить автобусы, там, троллейбусы и так далее. Мы в этом году уже планируем подключать трамваи и троллейбусы в в городе Красноярске. Так, где-то я тут хотел показать, как раз вот наша миссия. Вот ну можно так, промышленная энергетика. Тут у нас можно почитать белый лист. А тут представлен список патентов. Вот, если нажать нажать на да, компании сотрудничество, тут можно посмотреть список патентов которыми владеет Александр Сергеевич Кубушов, вот разработчик данного генератора. Так, листаем вниз. Вот видим, что в планах, да, в России 2030 году, чтобы у нас э, поезда там корабли подводные лодки, самолеты, жилые дома, фабрики различные, автомобили. Использовали данные генераторы. Так, ладно. Пойдем дальше. держателям акции какой смысл продавать такие выгодные акции, чтобы проесть полученные деньги за 1-6 месяцев? Не знаю, то есть для чего кто приобретает, какие-то то кто-то приобретает для того, чтобы получить генератор да, за мегаватт-контракты. Кто-то приобретает там, по 10 рублей, чтобы потом продать по 50, например. Но я честно не вижу в этом смысла, потому что купив по 10, вы можете продать их после 1 сентября за 3100 потому как на сайте будет выложен список держателей акций, и, соответственно, после 1 сентября продажа мегаватт контрактов закончится. И тот объем, который будет распродан, он будет существовать, то есть находиться на руках держателей. И поэтому какие-то, то есть хозяева там различных производств... Ну, то есть там, где используется электричество, будут обращаться по этим контактам к держателям акций для того, чтобы приобрести себе необходимое количество мегаватт-контрактов для получения бестопливного генератора. Вот и все. То есть таким образом все просто. Так, отправим Александру. Аудио. И добавлю, что вот на сайте как раз у нас расположен график распределения токен-контрактов. То есть общий объем 380 миллионов распределен таким образом. 40 миллионов контрактов на март, 40 на апрель, по 50 на май и июль, июнь, на июль и август по 100 миллионов контрактов. То есть, и что хочу отметить, что, например, если в марте вот выделенные 40 миллионов не продались там, да, либо не раздались, то есть какая-то часть контрактов осталась, она просто сгорает. Ее больше уже не существует, либо наоборот другая ситуация, что наступает апрель и до, там, к примеру, 15 апреля выкупаются все, распродаются, выкупаются все 40 миллионов контрактов, то есть в этом случае до мая Никаких контрактов, в принципе, не может быть куплено и продано. То есть, всем останется только ждать мая, чтобы появился у нас в системе вот этот кусочек, выделенный на май. То есть, 50 миллионов мегаватт контрактов, которые выделены на май. Вот таким образом, ребята, все работает. И... С 1 сентября, когда закончатся то есть все эти мегаватт-контракты, какие-то будут проданы, какие-то, например, нет, то есть все, закончится их выпуск. И после этого мегаватт-контракты будут выпускаться только по 100 тысяч новых мегаватт-контрактов на, на созданные устройства мощностью 1 мегаватт. То есть, например, выпустили установку мощностью 5 мегаватт, Значит, выпустили 500 тысяч новых мегаватт-контрактов. Вот таким вот образом. Все работает. Рекомендую изучить информацию как можно глубже, самостоятельно. Почитать сайт, на сайте во все вкладочки зайти, поразбираться. Тут все подробно написано. И, конечно же, посмотреть видео Александра Сергеевича. Он очень грамотно тут все объясняет. Так, останавливаю запись. Благодарю всех за внимание. Так, так, так, где у нас тут? Ага. До новых встреч!